А, нужно, нужно, нужно ли вначале вот например чтобы быстрее очищение прошло как относится светлана клизма а я к ним никак не отношусь мне мне кажется что это стресс для организма а вы, вы хотите зайти на сухие дни это уже стресс для организма а если вы еще будете прочищать вот таким образом но мне, мне кажется, что это ну, не очень корректно, наверное, для нашего физического тела. Но это как вам, как вам подсказывает ваше, наверное, состояние, ваше чувствование. Но я вот не ответлась. Мне подсказывает, что не хочу, а некоторые советуют. Очень, очень меня это самое приятно, что вы так ответили. Благодарю.